Добрый день, друзья! Сегодня очередная история ботинок, хотя сегодня точно история нет про ботинки, а именно про выбор ботинок, про то, что когда нужны ботинки, и выбор их ⁇ это такое очень комплексное мероприятие, очень такой большой комплекс вообще решений, размышлений. Поехали! Итак, сегодня история про то, что ко мне, как обычно, традиционно обратился клиент и как бы нужны ботинки. Нужны ботинки, но ну, традиционно любой выбор ботинок, как я уже говорил, начинается с замера ноги, замера стопы и с особенностей стопы. А, приходят фотки, вроде как бы все как обычно, традиционно длина ширина, но в данном случае с этой ногой есть особенность. У нее есть некая деформация стопы. О, пятки. Пятки, деформации пятки. Ну, не скажу, что прям так критично, не критично, там не надо воспринимать слово деформация, как какое-то что-то там ужасное, безобразное. Там. Как я уже говорил, да, человек живет, с этим ничего страшного не испытывает в жизни, там никаких ограничений. То есть, в принципе, если человек задумался о кардолочных ботинках, то это нормальная тема, там никакой проблемы у него нет. Вот, Но, тем не менее, есть такая особенность, и надо ее учитывать при подборе ботинок. Каким образом ее учитывать, как я уже говорил, то есть мысленно отрезаем эту пятку, которая выступает. Меряем ногу без учета этой пятки И потом на ботинках, которые, естественно, будут малы Потому что эта пятка добавляет люто там 5-7 мм к размеру Мы вытягиваем пятку настолько, насколько надо Вот, все, то есть некий комплекс А Дальше, опять-таки, понимаешь, что пятка это не носок, это не плюсна, это там не какая-то точка на глинище которая ничего не, не влияет никак. Да. Пятка, это я уже говорил, что ботинок, вот в этом месте, это силовой пояс, как бы ботинка, вот эта задняя часть. И здесь вся сила ботинка, вся жесткость и, в общем, выдавливание, работа с пяткой очень сложна тем, что, с одной стороны, надо не нарушить эту силовую стойку, да, с другой стороны, надо с ней отработать ее. А, сложность в том, что пластик там толстый Пластик там очень неравномерный То есть здесь сочетание голенища И галоши И перехлесты, и нахлесты И ни одна тол неравная толщина И потянешь одно, потянется другое Очень сложно Поэтому вот именно здесь начинается комплекс выбора То есть нужно выбрать ботинок не просто меньше по размеру да, А нужно выбрать ботинок У которого Во-первых, хорошо тянущийся пластик Потому что тянуть его будет непросто Во-вторых Форма пятки позволяет отработать ту задачу, которую нужно отработать в рамках подгонки. Поэтому я выбрал для данного клиента ботинок Долбела DS-130. 130, 130 хорошая жесткость, а Dolbela DS, я знаю его пластик, это в принципе пластик из серии Bootfitler Friendly. То есть пластик с очень низкой температурой пластичности, очень легко тянущийся. Вот, в принципе, дальше никакой адовой жести, если есть инструменты, понимание, что надо сделать, делаем следующее, по большому счету, да, размечаем в то место, где надо выдавить пятку, вот она, получилась, это уже сделанная работа, вот, намечаем с учетом того, что там будет валенок, стелька, размечаем и дальше фрезером не вырезаем всю пятку, потому что иначе мы нарушим силовую столб ботинок, мы задаем, зарезаем направление вытягивания. То есть нам не нужно тянуть вот эти боковые стенки. Вот эти боковые стенки нам никак не нужно тянуть. Нам не нужно, чтобы они ушли. Поэтому мы подрезаем ровно вот, этот вот, вот эту часть. Подрезаем фрезером, делаем чуть-чуть потоньше пластик. Именно в этом месте. Ставим уже вытяж вытяжитель. Греем строго там, где надо, и вытягиваем так, как надо, строго по размерам по линейке. Получается вот такая красивая пятка, очень приятная на ощупь изнутри, в нужном месте. То есть она не будет создавать проблем, она даст объем пятки. Вот. При этом мы не нарушаем ботинок, мы его не разрушаем, мы ему никак не мешаем, никак ничего не портим. Также плюс этого ботинка в том, что здесь есть силовые ребра. Они, как вы видите, обходят пятку. То есть вытяжка она ничего не дает. Плюс еще этого ботинка в том, что при этой сложной работе я выбрал специальный его, знаю, что у него вот этот вот там, что у него пластик применяется, который меняет цвет при нагревании. По нему очень видно, хорошо нагрелся он или нет. Это очень удобно в работе, особенно вот на таких сложных участках, когда важно догреть до конца но не перегреть, чтобы он не поплыл. Да? Потому что мягкий пластик, у него сложность работы в чем-то, ним надо быть очень аккуратным в нагреве, он, он очень быстро плывет. Вот. И чтобы его не перегреть, вот очень видно хорошо здесь. То есть Поэтому я работал здесь абсолютно без э, термометра даже. Я видел на глаз, что пластик нагрелся и вытягивал. уже. Вот. Дальше расширил стопу. Плюс не это было достаточно просто. Колодка у ботинка широкая, нога примерно похоже, то есть надо было всего прибавить 4 миллиметра. Опять же таки делаю я это в кондукторе ограничительном, это обязательно, потому что иначе стопу, подошву согнет восьмерка и не будет не очень правильное взаимодействие с креплениями ботинка, это важно. Вот выдавливаем ширину, при этом в данном случае работа абсолютно не связана, то есть ширина никаким образом не, не утаскивает за собой пятку, то есть я об этом тоже говорю очень много раз, то есть если вы видите широкий ботинок, то есть широкую ногу, и надо тянуть ширину плюс ну, то надо выбирать ботинок с высоким подъемом, потому что это вещи связаны. То же самое, если вы тянете ширину и длину, то вытягивая ширину, длина опять-таки уйдет. Вот. То есть никогда нельзя выбирать так, что у меня нога широкая, и я еще размер там, в длину подтяну. То есть, ну, не надо, то есть проще брать сразу. Там, если нога очень широкая, на размер побольше, потому что когда вы начнете тянуть ширину, у вас этот размер уйдет. Ну, он, в принципе, не минут уйдет, главное смотреть. По всем остальным, чтобы нога фиксировалась. В общем, ботинок готов. Он поедет сейчас к своему хозяину. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я в этом даже уверен, потому что все сделано как надо четко. Поэтому, возвращаясь еще раз к теме передачи. вот Я хочу показать, например, этого ботинка. Почему я снял это видео? Для чего? да? Для того, чтобы показать, что выбор ботинок — это не там хорошие отзывы кого-то. Это не то, что ботинки подошли к корешу. Да? И он катается, беды не знает, а у нас с ним размер похожий, там, или там хорошая скидка. Нет, это целый комплекс, который входит и размер, и особенности, и пластик не в плане жесткий, мягкий, а в плане подходящий под задачу, которую нужно сделать. Все. Если вы все это, грубо говоря, собрали в голове, обдумали и выбрали обдуманное, приняли решение по выбору ботинок, у вас все получится. И подгонка получится, и будет хороший ботинок по работе в катании. Все будет отлично. Если вот действительно как вот, да, там, я почитал на форуме, там, все хвалят, купил, а, ну, и пох с ним, там, размер не подходит, ничего прикатается. Ну, как бы, будут проблемы. Все. Выбирайте ботинки правильно, с умом. Начинайте с замера, с анализа и выбор осознанно. Все будет хорошо. Больше катайтесь, меньше размышляйте. На форумах встретимся на горе. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите добрый комментарий внизу обязательно, потому что это помогает развитию видео. Пока.